интересности старые фотозвуковое письмо 1960 е годы или года вот так вот вообще вот и понимаете вот что получается да вот мы говорим вот и вот э, наверное для абсолютного большинства непонятно да что там ой та что они там трандят да этим э, палы светотканным кодом это самое да видите а в порядке вещей вот пожалуйста светопись была на каком это оборудовании? Я знаю, я помню, на этом самом, на открытках в моем детстве записывали, можно было записать себя на микрофон, там поздравления. Поздравление. Да, mm -hmm. вот. А это, понимаете, это фото, фотозвуковое письмо. Это нечто другое. Вот я, в принципе, не вообще не в курсе, что это такое. Какой методикой, что это записывалось? Ведь дело в том, что не вот это, вот, как обычно, пилится. Обычно, ну, я думаю, помните, все громпластинки были, да, многие, наверное, помнят были. Вот. Ставишь громпластинку, она уже записана, да. Звукосниматель это называется, да, и крутится, и этот звук идет этот самый на усилитель, и вы слышите. Вот Запись, в принципе, делалась точно так же. Только там был не звукосниматель, а была такая иголка, которая делала вот эти все углубления, которые потом при воспроизведении пищали. Не ебать. Ну, а что это что технология. Это долго, я не знаю, что его? это такое... Конверт, вероятно, для него Ну да, в конверте... По ну почте, я так подозреваю, дело. что это все-таки этот самый обычная пластинка, нарезанные там эти самые, а фотка, ну в смысле, что фотография делается от правителя, как, как, как открытка, но ну, еще и с этим самым. Я Ты думаю, имеешь в виду обыкновенное звуковое, ну, просто да, добавлено еще фото? Да, но все равно сложная для 60-х годов техника, я так подозреваю. Да я дело в том, что этот самый, конверт, конвертом Я здесь не вижу этого самого. Да вот вроде Дорожек дорожки где-то здесь, я думаю. ну Мелковатые они для... С обратной стороны может собрат... быть. с ну, обратной... Ну, мало, мало Все информации. равно. Я, я полагаю, я... что это какая-то другая технология. Ну... Тем не менее, это для меня это очень интересно. Вот. Невиданные эти самые. Ях 12 опытный четырехосный грузовик. Ярославского автозавода. 1932 год. Ой, блин. А полуторки. как же всю войну провоевали на полуторках? да? А это вот 1932 год. Четырехосный. Ёлы-палы, блин. Это туда двигатель, значит, можно мощный подкнуть. Ну И попереду. значит, двигатель был. И все это дело было. А почему-то в 30-х годах они уже были, а войну их вот, вот куда-то они делали. Да? это ездило. Зачем платить психотерапевту? Если можно его придумать и разговаривать с ним бесплатно совет шизофреником. так, тут сейчас по чуть я чуть Давай. забыл, так серьезный Сэм, это по поводу этой техники значит не только на балансе она где-то записана, но еще и не их собственность, поэтому и не уничтожили еще это, вероятно, время должно пройти большое, что вот, ну, точно уже на, на утилизацию, потому что застегшие да, сроки времени, уже да, прошли. Да. Что даже и, и оно никому не выдавалось, но много времени прошло, можно уже утилизировать. Вам ну... нравятся клоуны? Вокруг или в цирке? Вот, ну в продолжении вот этого. Сейчас же как говорят, да, что нету у нас никаких... Э занимающих свои должности у нас есть только исполняющие начиная даже с самого первого до да, лица так сказать да исполняют обязанности понимаете а исполняют обязанности да это шо это было да это что в кино в каком-то да вот действующие лица исполнитель раньше писалось потом стали писать роли исполняют а теперь исполняют все ёлы-палы в этом самом в реальной жизни типа нет, этот бардак надо прекращать. Эти клоуны уже достали. Все, цирк уехал. Вот это еще, как ее помнишь, учитель по замене. Есть учитель, который в штатный, а это тут какой-то этот самый. Который несет ответственность. О, кусь какой сделал, а? Зебр, крокодил. Орет. Вот так, Это Самое такое место за глотку. Так что такие вот эти самые. Кто там рассказывал, что лошади такие мирные эти самые? Нет. Вот. Кто не верит, значит, э, послушайте пяти брата, а еще лучше попробуйте, как вас воспримет лошадь. Вот интересная какая работа, и, и, и картина, вышивка, ну вся она вышивка, ну тут переход в этот класс, вот как вроде она оживает, 3D. Интересно, объем. Один только недостаток, что ну, это да. подразумевает якобы снег какой-то. Можно было по бы зелененьким сделать, чтобы это вроде бы как луга. Скольница не смогла купить книги Есенина и из-за маркировки 18 с плюсом. Россия это стихи Есенина 18 с плюсом, песни Фейса какого-то, ну, наверное, ж херня какая-то, ноль с плюсом, то есть всем могут быть доступны. Вот, классно, да, Винишка какой то французская, наверное, ж дорогое, ну, на, наверное, ж пиросол называется. Вот. Кто там этого самого? — Русский да? след, что ли, или что? Прослеживаем. Юмор, да? Юморнул кто-то. А? Ну как это? Вот так вот, видите, все наше... О. Как оно все сразу смешно, весь этот хламур, весь этот понт, как он весь испаряется сразу, как это все нелепо становится. Председателю колхоза дали таблетки для быков Для увеличения поголовья стада Чтобы они коров покрывали Ну интенсивные типа Все их рассматривают Какие большие Какие желтые Председатель Огоньки это какие Ну а десятилетий нам внушали Будто хороший чай английский Хороший кофе итальянский А хороший шоколад швейцарский Однако в Европе не растут ни чай, ни кофе, ни какао Чай растет на Шри-Ланке, кофе в Уганде, Эфиопии, шоколад в Венесуэле и на Мадагаскаре. Будьте уверены, российский бизнес владеет технологией пересыпания чая из мешков в коробки. Никакие британцы нам для этого не нужны. Да, и наклейки соответствующие. Клейки. Вот. И не просто. Надо просто договориться с этими самыми народами, чтобы наконец осознал и понял, что не нужно никакие ни макао, ни эти макаки, которые там проживают, да? Ну, пусть они там не, не обидятся, да? Для этого вот материализовать можно здесь. Ну, и не климат нужно ничего придумывать. Нормально, чтобы да? этот коко кокос и какао росли на, на Руси, матушке. Как... И все, и будем местный <coughs> шоколад хавать. Как меня в свое время шокировало. Очень много лет назад, когда я впервые прочитал, что оказывается самым крупным экспортером ананасов была Российская империя. Ну, да, вот это вот же. так вот. Это же родина слонов, Россия. Серьезный Сэм, не надо даже придумать психотерапевта, лучше поговорить со своей душой. О, О Леха, Леха молодец, молоток. Я серьезный Сэм, я чуть не подавился, ужинаю про таблетки. Да, ну конечно, юмор такой, но смешно. Дела с упаковками теперь так обстоят. Так даже лучше. Теперь ты покупаешь не картинку, а задумываешься, что там внутри. Ну это опять же там краски какой-то не подвезли, поэтому мы экономят, ну такие, как их... Образцы просто печатают, некоторые даже вообще не печатают. Тут классная упаковка. Беленькая, все, никакой ядреной, химической, жуткой краски не, не, не налеплено. И вот думайте. Теперь... Самый нормальный такой картон или бумага, все это делаешь. Так и должно быть. Максимально простая упаковка. Ну Постепенно дойдет и постепенно будет требовать, чтобы и начинка, и начинка была тоже соответствующая. Не химия какая-то сплошная. Вот, ну, это почерк. Я не помню, какого класса. Что-то такое. Не старшие классы, средние классы, пятый, что-то такое. Ну, 51-го года. Мы когда-то смотрели, ты находил, какого этого самого, в каком году якобы придумывали шариковую ручку. Но я ввиду того, что я писал, я помню этот самый, да, я писал, рисовал там, про, все такое прочее, да. Даже в первый класс пошел с вот этой перевой ручкой этой, да, чернильницей с этой. Вот, и я когда пошел в первый класс, это впервые в первом классе отменили... Каллиграфию? Э, отменили вот эти вот, а, шариковые ручки разрешили, разрешили с первого класса, М -м -м. вот. Люба с 5 класса вот, разрешали только, потому что с первого класса было вот это чистописание вот этот маразм страшный. Ну относительно, конечно, маразм, потому что обратите внимание, какой, этот, какой шикарный почерк, да, как заставляли, мучили конечно. Вот, писать. Да. Ну, вот, но тут не в этом дело, это понятно, что там видно, что это перевая, это ручка. А вот оценки-то красной этой самой. Ну, это ручка. Вот, получается, что вот году. это в вот, 1951 году в Советском Союзе были уже шариковые ручки. Вопрос. А у меня такое ощущение, что в 60-х годах в Америке якобы изобрели впервые шариковую ручку. Вот вроде бы по официальной версии. А как она могла бы быть у советской училки в 51-м году? При Сталине. Тут ленд никакой не канает. Вот такие пироги. Поэтому опять же, мир, в котором мы живем, он другой на самом деле. Всегда все было. Всегда. Покупка дорогущего закрытого лотка оказалась пустой тратой денег. Ой, эти видите, напузырил. Вернее, в процессе даже. О, ну, естественно, она ну, ему неудобно, тесно. Куда он там залезет, типа, это самое. <как> справлять нужду. Угу. Зарплата сантехника Сидорова попала в книгу рекордов Гиннеса. Он ее туда от жены спрятал. Ой, понимаете, как можно попасть в книгу рекордов? Ой, блин, вот так да. вот, видите? Вот это юмор. Черный, блин. Это классно. По горизонтали. Заведения, где мужчины ходят в платьях. Носят, на себе, носят на себе украшения поют песни, становятся друг перед другом на колени и целуют друг другу руки. Ну, тогда -то написал ей клуб, проверим ответ по горизонтали. Церковь. Вот, понимаете, вот чушь какая, какой бред, блин, а. Вот. Вот Ой. такие вот пироги, вот оно как на самом деле Оно Действительно ж так вот это по описанию Целуют руки, становятся на колени Мужчины друг перед другом Ну это ж ужас какой-то Ужас Задумайтесь Так что что гей-клуб, что церковь Суть единая Причем неважно важно какой этой самой Типа вероисповедания, да? по вот. поводу этих красной ручки. Это острым когтем и кровью учитель в кавычках поставил оценку. Вот. Понимаете, дело в том, что пером, вот, который вот это одноразовое такое, макаешь чернильницу и пишешь, можно вниз проводить и чуть-чуть вправо-влево, но вправо-влево уже получится тонкое. Вверх нельзя. Вверх очень затруднительно даже... Ручками, которые были от паркер, даже допустим там с золотым пером, там на кончике был такой э, ну не шарик, а такое закругление было. Тогда можно было хоть немного вверх писать. Вот. А на обычных вот этих, которые школьники писали Перо такое Только вниз и чуть-чуть в сторону И она не расширяться сторону. это будет, а там да. она везде тонкая И так четверка, и так как-то вот. Поэтому э, Только шариковая ручка Наливной ручкой, даже паркером Вот так вот четверку-пятерку нарисовать Просто нельзя, это невозможно это, ну, даже э, есть такие рейс вот такие эти самые, да, ну, чертежники такие. Э, и то нельзя, это на специальные такие приспособы. Поэтому вывод один только, шариковая ручка. Мой робот-пылесос только что опередил меня и сожрал ту попкорнину, которую я хотел поднять. Война людей и машин уже началась. Вот так вот закончился еду терминатором и скайнетом. О, вот они ходячие мертвецы, да? Класса. А, Ужас. Это... Распродажа какая-то, черная там, пятница, еще какая-нибудь херота. Вот. И не где-то. Это где-то вот этих вот, так сказать, этих самых, да, на постсоветском пространстве. Вот вы, Это что, люди? Это что, человеки? Я не знаю, может быть там и это. Но да не важно судьбан, какая разница. это земноводные. Показывали, что же и на территории Руси за, за, за, за сковородки там дрались бесплатные или подешевки. Какают ли вампиры? Кто-то пишет, гематогеном. Вот понимаете, вот так вот, только надо э, начать э, рассуждать абсолютно здраво, и сразу выясняется весь вот этот бред, э, на который подводили, да, что существуют какие-то вампиры, что эти, э, знаете, как же нас пугали, что органы из этих, да, вынимают из э, людей, э, не для того, чтобы перешить, кому-то вставить, Ора, вот, да. сожрать. Вот, в виду, да? вот. А что сожрать, видите? А выясняется, что это невозможно. Невозможно все это дело. Не может быть желудочно-кишечный тракт существовать у какого-то якобы вампира. Невозможно. Это доказано. Я вот рассказывал вот эти все сказки, которые там на автономии находятся mm -hmm. или которые не питаются. Я знаю, что это такое. 51 день. На, только на воде. Я знаю, что это такое. Как тяжело после этого запустить желудочно-кишечный тракт. А вот этих вампиров показывают, они такой стаканчик что фиг крови так выпивают и все им хватает там на целый день или даже на неделю они кайфуют. Вот. Это бред. Причем ты же видишь, это ж бред какой, если ты обладаешь физическим телом и соответствующие, соответственно всеми его, так сказать, недостатками. Если это энерго-вампир, энергоинформ... Энерго а как он потом, чем он э, этот самый желудок свой заводит? Ну, я имею в виду, подразумевается под всем вот этим вампиризмом, не кровь, а тот, что питается этой самой энергией. А как он, как? Вот напитался Мясо и кайфует. кровью жрут они, Значит, надо, надо что-то жрать, что-то что есть, чтобы желудок работал, потому что мы знаем, что такое да. остановившийся желудок, это капец. Ничего не работает, блин. Не все, сразу голову, голову в такой этот самый, э, в дрожь бросает по всему телу. В голове непонятно, что происходит. Это всего-то навсего, когда желудок останавливается. Вспомните, у вас же такие, эти самые, у всех такие случаи были. Как это может быть? А значит, вот эти так называемые вампиры, которые любят в, в голливудских фильмах, мне мясо с кровью, не, даже не прожаренное, а так, прям с сердцой. Херня это. Ложь, пиздешь и провокация, как говорил Троцкий. Вот. Для этого надо сожрать потом еще несколько килограммов травы. Э, так дальше ж, видишь. Иначе рас... сдохнуть. Дальше, если энергетические вампиры э, им нужно есть еду какую-то, но не мясо. Потому...